Так, народ, сейчас начнется шоу, будет сказка. По идее оно уже должно начаться. Ну, по местным часам там еще две минутки вроде бы как. Поэтому. В некотором царстве, в некотором государстве, В царских палатах, в княжьих чертогах, В высоком терему жили-были царь с царицей. Любил царь, чтобы и платье у него Лучше, чем у других было шито. И посуда хитрее расписана, И дворец резьбою украшен. Но вот захотелось ему чего-то эдакого. Доброго здравия, народ честной! Здравствуй, царевна моя благоверная, Ебёдушка белая! И ты здрав царь-батюшка! Посылал я гонцов по чужим землям, По дальним сторонам за три девять земель. Искали они чудо заморского, чтобы народ потешить, да тебя царевно удивить. Объехали они весь свет, долго ездили, много видели всякой всячины и сыскали за синими морями, где красно солнышко восходит, чудо чудное. Нет. Что за ней, до этого сыскали твои концы? Ну, девиз, «Лебедушка».